Восьмая часть решения задачи. У нас D8. Мы подошли вот к этой записи. Давайте ее используем теперь до конца. И с нужными обозначениями. То есть M, V1. Давайте я сменю цвет, чтобы мы различали хоть как-то. M, V1, конечная, минус M, в0 минус, точнее плюс уже омега 0 косинус альфа умножить на, это у нас мю, равняется минус f Fmg минус мю эпсилон синус альфа t. А здесь у нас, кстати говоря, обратим внимание, что вот эта слагаемое с этим сокращается. Здесь у нас что написано? Минус омега 0 синус альфа мю равняется минус мю эпсилон синус альфа Т. Теперь мы готовы решить нашу задачку. Каким образом? Собственно говоря, нам нужно найти V1 конечное. А V1 конечное у нас фигурирует вот здесь. Здесь оно не отсутствует. Ну давайте найдем наше V1 конечное из. То есть второе уравнение мы, в общем-то, зазря и составляли. То есть V1 конечная у нас будет равняться V0 минус. Что здесь у нас будет? Омега 0 косинус альфа мю э, делить на М. Далее что? Минус F на М. МЖ минус мю эпсилон синус альфа на Т. И вот мы готовы значит, провести решение по этой формуле. По этой формуле мы говорим, ну, наверное, стоит ее раскрыть и полностью, чтобы мы зря f косинус альфа мю делить на m минус здесь, что f fg, плюс, что здесь, f на m, мю эпсилон синус альфа, а да, здесь t множитель и здесь Т-множитель. Ну, вот теперь мы готовы приступить к решению. Решение у нас, значит, данные подставляем. В0 у нас было равно 2. Да, правильно, так. Минус омега нулевой у нас было равно 10 радиан. Косинус у нас альфа было 30 градусов. То есть 0,866 умножить на мю. Мю мы вычисляли. Мы его где-то здесь записывали даже. 4,625 умножить на 4,625. Нам даже не понадобилось проводить приближенных вычислений и разбивать в ряды, как это делалось в задаче. М у нас было сколько? 19. Минус f у нас 0,25 умножить на 10 умножить на 0,04 минус 0,25 делить на 19 умножить на 4,625 умножить на... Эх, давайте не въезжаем мы сюда. Давайте чуть-чуть сдвинем доску. Умножить на 250, умножить на 1,2, умножить на 0,04. Это все равняется 2 минус. Давайте займемся вычислениями, чтобы убедиться, что мы... Недалеко отходим от истины. Умножить на 4,625. И все это делить на 19. Это равняется минус 2,108. Минус 2,108. Минус. Далее. Это у нас будет сколько? Давайте запишем все-таки дробями. 1,4. Иногда может быть проще так. Это будет 1,25. Это будет 1,25. Но не намного проще стало. 4 на 25. Хотя почему? 4 на 25 это 100. Это будет 1,10. Это будет 1,01. 1 правильно же я говорю, да? Да, правильно говорю. 1,01 минус 1,01. Минус. Здесь у нас что происходит? Ой, нет. Давайте сейчас опять запутаемся. Ну, давайте. Путаться, так путаться. 1,25. 25 сотых это 1,4. Здесь значит, что еще будет? 1,19. Здесь умножить на 4,625. Здесь умножить на 250. Здесь умножить на 1,2. Здесь умножить на 4,20. Это 1,25. Пятое. Так, 250 и 25 это у нас будет 10. Ну и пожалуй все что ли? Ну да, ну пожалуй еще вот можно 5 сократить. 5. Итак, 5 умножить на 4 625. 4 625 умножить на 5 и делить на 4 и делить на 19. Равняется 0 310. 4, минус 0,304, минус 0,304. Равняется 2, минус 2, 108, минус 0,01, минус 0,304. А вот здесь у нас расхождение э, фатально. Ну, во-первых, здесь у меня плюс. Вот, извиняюсь, вот я тут прозевал уже плюс. Тут произвел плюс, плюс. Но это уже может быть и не такое фатальное расхождение. Да, потому что было бы отрицательное. Ну и вычисление. Давайте уже закончим. 2 минус -2, 2,108. Минус 0,01. И плюс 0,304. Равняется 0,186. 0,186 метров в секунду. Но восхождение, пускай оно и положительно осталось, но все-таки сравним с конечным значением здесь. Здесь 0,096 почти в два раза, а здесь 0,186. То есть вот у нас приближенное решение оказалось вот, от точного решения двухкратной разницы примерно. Обе, конечно, в порядке 1,1 метра в секунду. Но это почти 0,2, а это 1,1. Ну, еще раз говорю. Вот решение, что называется, перед вами. Вы можете посмотреть и решение. В примере приводится у японского. Приводится вот. А, но только точное решение, то есть вот до этого момента, то есть без самой теоремы об изменении импульса, вот до этого момента приводится решение, Почему у меня с ним уже расхождение. Потом в примере приводится, значит, вот точное решение части А, а потом идет сразу точное решение задачи части Б, то есть вот это применяется точное решение для части Б. Которую я оставлю на вас. И вот приближенное решение задачи тоже, только для части Б. А вот для части А вот порядок приближенного решения задачи для условия А такой же. То есть его нет. Здесь только для части Б все это приводится. Ну давайте мы сделаем так. Я часть Б посмотрю. По идее, здесь рекомендуется все-таки оставить самостоятельно для решения студентов. Но мы можем провести его опять-таки вместе, но на это потребуется опять время. Где вот выбор условия, условия B рекомендуется для самостоятельного решения? То есть здесь что еще добавляется? Кроме силы трения скольжения в опоре A, действует сила вязкого трения со стороны опоры B. R равняется минус BV. Коэффициент вязкого сопротивления. То есть вот здесь вот добавляется R равняется минус BV. То есть вот здесь вот. Где у нас вот в точке А крепление тела вот точки Б, то есть крепление тела добавляется, то есть вот в этой точке добавляется еще одна сила трения. То есть я здесь записал сколько сил? Вот одну силу трения в точке А. А на самом деле теперь этих сил здесь будет уже две. Одна сила трения в точке А. И другая сила вязкого трения прибавится в, точке, вот в этой точке B на тело. То есть вот так вот сила трения в точке Б. Фактически здесь будет вот прибавляться такая сила. И решение, соответственно, изменит свой... решение изменит свой знак. Причем, обратите внимание, решение чуть-чуть изменит свою величину. Сила трения, какая здесь у нас в точке B, вот B, минус BV, собственно говоря, B равняется 10 ньютон на секунду на метр. Ну, мне непонятно, почему такая величина получилась, а, чтобы связать со скоростью, понятно, да. То есть, сила вязкого сопротивления, она, обратите внимание, зависит от скорости, то есть получается там дифференциальное правило, надо применять дифференцирование, дифференциальное уравнение там будет немножко другое решение иметь и все, в остальном в общем-то решение будет точно такое же, более того, скажу сразу что, как вы видите, в отношении сил по оси Y вот как были все эти силы также и остались, то есть по отношению к оси Y вот все эти выкладки то есть, все, все силы на ось Y, вот, вот эти силы, вот эти выкладки и какие? Где они? Вот эти выкладки, все, что касается проекции на ось Y, сил и импульсов сил, все останется без изменений. То есть, здесь единственное прибавится по оси X. Вот новая сила, где я тут отметил. Вот новая сила в точке B. Ну, посмотрим. Может быть, я чуть позже дополню. Решение задачи D8 и второй частью решения частью B. На сегодня достаточно. Всего доброго.